Привет, аудитория! В эту субботу у нас пройдет очередной турнир UFC Fight Nights, очередные бойные ночи, и в данном видео хочу рассмотреть бой, прилимный бой в тяжелом весе между Андреем Морловским и Маркусом а, Роджерио Делима. А, не понимаю, почему этот бой прилимный, а бой Вендера с его соперником в главном а, карде находится. Ну, это дело UFC. Ну да ладно, ну, начнем. Андрею Роскому 43 года. Это боец из Беларуси, проживающий в данный момент в США. В профессионалах провел он 53 боя, из которых в 34 четырех одержал победы. А, кроме того, что это бывший чемпион организации UFC, он еще рекордсмен по количеству боев в тяжелом весе, проведенных в этой организации. 22 года в UC. Он с 2000 года выступает в этой организации. Таким вряд ли кто-то может похвастаться в принципе. Русский заслуживает название, называться легендой этого спорта промоушен в UC. Это факт. Ну, это высококлассный ударник, может он побороться, но предпочитает вести свои бои все-таки в стойке. Имеет в своем арсенале он хороший футворк, неплохой кардио, которого, в принципе, при не сильно энергозатратном ведении боя вполне хватает на трехраундовый поединок. Ну, правда, во второй половине боя он ну, заметно начинает замедляться, но тем не менее. Не может он также похвастаться хорошим держаком, поэтому при сильном попадании вполне может отлететь нокаут. Из-за этого у него прозвище хрустальный подбородок. Но по этой причине, наверное, не добился он всего того, чего хотел в этом промоушене в свое время. Но на данном этапе он находится на стадии завершения карьеры, возраст берет свое. И я думаю, что до пенсии Орловскому остались считанное количество боев. Считанное. Его соперник Роджерио де 37-летний боец из Бразилии, провел он в профессионалах 28 боев, 19 из которых одержал победы, и в одном суде зафиксировали ничью, если я не ошибаюсь. Является он базовым кикбоксером, имеет он черный пояс по бразильскому джиу-джису, но не сказать, что в этом аспекте боя и в партере, в принципе, он представляет опасность, а наоборот, часто в нем проигрывает. Вот. Обладает он хорошей скоростью для тяжеловеса и достаточно мощным панчем, с помощью которого он одержал 14 побед нокаутами. Зачастую проблемы ему в боях в основном доставляют борцы и греплеры. а с ударниками он, в принципе, чувствует себя довольно-таки неплохо и комфортно. Но на данный момент вполне можно сказать, что находится он на пике своей карьеры. Ну, что по бою. В антропометрии Орловский выиграет свой соперник. Он будет, наверное, чуть побольше. Размах рук у него будет больше на 5 сантиметров. Рост на 6 сантиметров. Ну, что, в принципе, вполне может сыграть свою роль, если бой будет проходить на дальней дистанции, как это любит в принципе Орловский. Ну, не думаю, что Андрей полезет с ним бороться, потому что на борьбу будет уходить много энергии, а Андрей уже далеко не 20 лет, ему уже 43 года, возраст берет свое и ну, при таком стиле Орломскому вряд ли хватит сил э, качественно довести бой до конца. Поэтому вполне вероятно, что бой практически всю дистанцию будет проходить исключительно стойкий, если только Делима не захочет перевести. Но Делима Зачем ему рисковать? Он будет прибивать Орловского, вполне вероятно, ну не прибивать, но а, доставлять неприятности в стойке. Ну, а, Орловский тоже не полезет в рубку, а, будет подсушивать, ну как тоже, делима это полезет в рубку, скорее всего. Орловский не полезет, будет избегать рубки, подсушивать бой, а, работать на очки, как он делает это в своих последних боях. Вот. Думаю, команда Делима это понимает а, и считает, что Маркс будет Постоянно сближаться, работать жесткими из для Орловского. Будет работать на нокаут, что должно принести, в принципе, свои плоды, скорее всего, ближе ко второй половине боя. Поэтому, как бы мне не хотелось, чтобы Орловский победил, но тут ему будет очень нелегко. Я думаю, что мы увидим нокаут от Делимы во второй половине боя. Так что, моя ставка кого ко от Марка Сараджелио. Делимы, вот. Коэффициенты я не знаю, пока еще не выкатил букмекер расширенный коэффициент, но думаю на днях выкатит и можно будет сделать ставочку. но ну, а вы же подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка находится в закрепленном э, комментарии ниже под видео. Там же я выложу в субботу варианты ставок на другие бои этого турнира. Подписывайтесь, чтобы не пропустить этот пост. Также подписывайтесь на ютуб-канал, стараюсь сделать для вас адекватную аналитику подбирать интересные коэффициенты. Все. Пока. До следующего видео.